как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Всем привет! Сегодня я покажу, как я анализирую график, нахожу сделки, сделаю это на примере фьючерса на S&P 500 на дневках, так, тут у нас ничего сложного. Продаем, покупаем, покупаем. Продаем. Еще раз продаем, откупаем. Ничего выдумывать не надо. Трейдинг это скучная профессия. Покупаем. Продаем. Рано продали, еще раз покупаем. Здесь продаем. Покупаем, продаем. Видите, был тренд вниз, но его пробили. Так что сейчас ожидаем уход наверх. Сейчас он будет. Вот дожик. Сейчас будет лонг. После этой свечки. После этой, скорее всего. Вот еще один дожик. Будет сейчас лонг. Ладно, посмотрим дальше. Видим голова и плечи. Сейчас будет уход наверх, лонг. Вот после этой свечки. Вот протестировали еще раз этот уровень поддержки. Теперь этот уровень поддержки. Скоро начнется лонг. Дожик, сильный разворотный сигнал, на лонг. Ладно, это некорректный пример был. Давайте проанализируем текущую ситуацию на золоте. Здесь продаем, здесь покупаем. Продаем, покупаем. Видите сильное сопротивление сверху, оно очень легко объясняется, потому что тут стоит плита, видите, плиту убрали и цена легко пошла доверх. Теперь откроем график серебра. Очень интересный график. Но по большому счету тут э, сплошная колбаса. Ну и по традиции покажу мой стейтмент. Это не то. Вот. Э, видите специально открыл сайт брокера интерактив брокер брокер с интерактив брокер стейтмент за 2012 год среднедневная прибыль 244 тысячи все суммы в долларах баланс на счете Почти 16 миллионов. Естественно, большую часть я выводил прибыли. Вся статистика, вся есть. Всем спасибо за внимание. До свидания.